Понедельник, 13 апреля, мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в ходе глобальных торгов. В начале сессии котировки североморской марки Brent росли более чем на 5% до 33,2 доллара, а американская WTI поднималась на 7,7% до 24,5 доллара за баррель. Однако уже в середине дня значения стали снижаться и опустились до уровня 31,5 доллара и 23 доллара соответственно. Все позитивные новости о снижении нефтедобычи почти на 10 миллионов баррелей трейдеры отыграли заранее. С учетом обозначенного объема сокращения цены на нефть в ближайшие дни, пока вряд ли смогут подняться заметно выше 33 долларов за баррель. Инвесторы ждут подробностей сделки и точных размеров суточной добычи, отметил в разговоре главный аналитик БКС премьер Антон Покатович. Участники рынка не понимают, как именно будут действовать другие экспортеры, поэтому и заняли выжидательную позицию. Если в рамках действий ОПЕК Плюс и диалога G20 удастся договориться о синхронном сокращении в совокупном объеме до 20 миллионов баррелей в сутки, то к концу весны цена на нефть должна закрепиться на уровне 36-38 долларов за баррель. При этом к концу года котировки могут восстановиться и приблизиться к отметке 42-48 долларов при условии, что все игроки будут соблюдать договоренности, полагает Покотович. Напомним, снижение нефтедобычи необходимо для балансировки спроса и предложения на глобальном энергорынке. По оценке ОПЕК, в условиях пандемии коронавируса в апреле мировое потребление нефти может сократиться почти на 20 миллионов баррелей в день. Таким образом, участникам рынка необходимо соразмерно уменьшить добычу углеводородов. По словам аналитиков, такое решение позволит избежать очередного обвала цен. Распространение коронавируса по миру и последующие жесткие карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объемов торговли, пассажирских перевозок и, как следствие, падение спроса на топливо. Чтобы справиться с ситуацией, Экспортерам необходимо суммарно снизить добычу на 20-25 миллионов баррелей в сутки. Это позволит повысить цены на нефть до уровня 40-50 долларов, рассказал руководитель аналитического департамента Амаркетс Артем Деев. Примечательно, что российская валюта достаточно нейтрально отреагировала на заключение новой сделки между производителями нефти. На торгах 13 апреля курс доллара снижался на 0,5%, до 73,2 рубля, а курс евро на 0,6%, до 80,2 рубля. Официальный курс валют Центробанка на 14 апреля установлен на уровне 73,52 рубля за доллар и 80,54 рубля за евро. Как считают эксперты, игроки валютного рынка рассчитывают на укрепление нефтяных котировок в среднесрочной перспективе, что будет положительно влиять на рубль. При этом российскую валюту поддерживают и действия Банка России. Напомним, с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.